Самолет ЛМС-901 Байкал завершил этап аэродромных пробежек. Новый легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 Байкал, разработанный для замены легендарного Ан-2 Кукурузник, готовит к началу летных испытаний. Как сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации Узга, самолет должен взлететь в этом месяце. На данный момент Л-901 Байкал завершил этап аэродромных проверок и отработок включающие в себя руление, пробежки и подлеты. Проведенные испытания показали, что самолет обладает хорошими характеристиками устойчивости на разбеге и пробеге. Как заявил главный конструктор Вадим Демин, самолет устойчив и предсказуем. Как пояснили в пресс-службе, в период с 14 по 18 января было отработано руление на малых скоростях скоростные пробежки с отрывом хвостового колеса, и три коротких подлета. О том, что самолет Л-901 «Байкал» впервые оторвался от земли, сообщалось 18 января. Во время одной из пробежек по взлетно-посадочной полосе, он оторвался от земли и пролетев несколько метров снова опустился на ВПП, полноценные летные испытания самолета начнутся в этом месяце. Испытание и сертификацию самолет пройдет с импортным двигателем General Electric h 80 в дальнейшем появится версия с российским вк 800 таким образом компании смогут выбирать самолет как с российским, так и импортным двигателем. По крайней мере так заявил зам главы Минпромторга Олег Бочаров. Серийное производство самолета планируется запустить в 2024 году. Самолет будет собираться в Комсомольске-на-Амуре, а не на УЗГО в Екатеринбурге. Для производства самолетов рядом с Комсомольском на Амуре авиационным заводом построят специальный сборочный цех. Фактически и юридически это будет отдельное от АС производства. По планам производства самолетов ЛМС-901 должно составить 30 единиц в год, с дальнейшим ростом до 50. ЛМС-901 «Байкал» имеет длину в 12,2 метра. Высоту – 3,7 метра и размах крыла – 16,5 метра. Максимальная взлетная масса – 4,8 тонны. Скорость – до 300 км в час. Максимальная дальность полета – 3000 км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки. Всем спасибо за просмотр.